Привет дорогие друзья, с вами Рэндалл, вы на канале Будни Битмейкера и я попрошу вас запомните сейчас этот звук потому что то что вы услышите уже в следующем кадре будет кардинально от этого отличаться я надеюсь вам это очень сильно понравится сейчас для того чтобы мне на записи получить Хороший, красивый голос, приходится немножко повышать же свой голос, чтобы микрофон телефона его спокойно уловил. В общем, мне пришел петличный микрофон, давайте же с вами наконец-таки посмотрим, что у нас по компоновке и прочим. Хо -хо -хо -хо. Вот мы с вами переместились на обзорную точку. Я говорил, что в следующем кадре будет звук иначе, я наебал. Вот он, тот самый микрофон, который я себе заказал. Вот такой вот микрофон у нас. Взял я, короче, на 4 пина, потому что подключать я буду именно к телефону. В коробке у нас нет больше абсолютно ничего. Коробка абсолютно пустая. В коробочке у нас лежит вот такой маленький пакетик. Он уже почти открылся. Долбоб. Так, по-моему, он у меня на полтора метра идет. А кто его знает, только 3,5 мм написано и все. Вот. Ну, это вот штекер вот на 3,5 миллиметра. Да, провод довольно-таки длинный. Имеет вот такой вот у нас тут микрофон, получается выйдет. Сразу же с э, неким поп-фильтром. И вот такой вот зажимчик у нас. Довольно-таки приятный на ощупь. И все, в принципе, на ощупь очень приятное. Нет какого-то. Знаете, такого. Такой херни дешевой, когда. Взял, купил что-то дешевое. И вот, Понимая, что какая-то херня у тебя в руках дешевая. Тут, впрочем, такого нету. Хотя брал я его за 250 рублей по временной скидке. Пробуем. Пробуем подключиться. Не знаю, что будет с записью, поэтому я ее на всякий случай останавливаю и продолжим Вот как-то так, надеюсь, качество в звуке значительно поменялось. Не слышно больше каких-то посторонних шумов и надеюсь, что слышно только мой голос. Блять, вы зацените, как, как сильно я запарился над этим роликом, что я купил петличный микрофон, чтобы звук был хороший. Не только на этом видео, но и на последующих видосах. Мы потихоньку растем. Да. Немножко я запарился над задним фоном и все-таки начал думать об освещении каждой сцены, чтобы все было хорошо, чтобы все было идеально, чтобы картинка не была скучной. Чтобы зрителю было интересно смотреть на меня. Ну и в принципе меня. Да, чтобы а, насчет. Продавца, если кому-то надо, ссылочку я оставлю в описании, но опять же спешу предупредить, как только и вот вы начнете пробовать, сделайте наверняка так же, как я начнете испытывать, и на записи вам покажется, что есть какой-то непонятный шум, непонятный фон. Я вам порекомендую, вот если вы нашли этот фон, да я вам порекомендую отойти подальше от э, приборов, которые подключены к сети электропитания, потому что тогда я испытывал, я сидел рядом с ноутбуком, который был подключен к сети, и, видимо, провод как-то, видимо, улавливал э, все вот эти фоновые магнитные поля. Сейчас же у меня телефон стоит на штативе, да, к нему подключен петличный микрофон. По всем правилам. Микрофон должен находиться на расстоянии ладони от вашего лица. В принципе, это правило я соблел. соблел. Похуй. Вот. И сейчас я говорю достаточно спокойно. Не напрягая свой голос. Если бы я вот так вот говорил именно записывая только на телефон без петличного микрофона, скорее всего на записи видос был бы очень и очень тихим. Поскольку я записываю на петличный микрофон, я думаю, качество нисколько не пострадает, но я могу находиться на расстоянии от камеры в полтора метра. Могу даже сейчас это продемонстрировать, но больше половины провода у меня под футболки. Вот теперь я отошел подальше. Сейчас уже кадр не очень хороший, ну а звук, в принципе, неплохой, я считаю. И вы спросите меня, а ч это я нихуя не делаю? А? Да потому что сегодня понедельник, и у меня сегодня нет пар. Спросите, почему? Да я сам не ебу. Наверное, у меня завтра экзамен по БЖ. И сегодня надо бы, конечно, посмотреть билеты, ответы на билеты. Потому что что-то все таки надо же выучить правильно. А то приду на экзамен и... Чё я? Нихера не буду знать, что ли? Так оно мне нахуй надо тогда. В общем, видео ни о чем, Видео просто так, чтобы было... Чтобы просто YouTube знал, что я живой. Я выпускаю видосы, я снимаю видосы. И YouTube я постоянно прогрессирую в качестве видеороликов. Да, по качеству картинки 720p пока что, но это временно. уж извините, все упирается в, в финансы, которых ну, почти что нет. Зато YouTube я запариваюсь. Да и не только YouTube. Ребят, я запариваюсь над качеством картинки ради того, чтобы вы могли смотреть мой контент и не просто уходить, потому что качество говно, ни о чем. Звук говно, видео говно, фон говно, все говно, ты говно, нет. Именно сейчас-таки я думаю, что я не говно, фон не говно. Свет не говно, и звук тоже не говно. Буквально вот так вот за один видосик мы с вами все сделали и вывели немножко на другой уровень. Но опять же, вот этот фон, я считаю, он больше для разговорных видосов. А я думаю, что таких видосов у нас не должно быть много. А то прошлый тоже вышел немного разговорным. И по статистике он не сильно хорошо зашел. Потому что время просмотра среднее там где-то 4 минуты. В общем, будто бы никому это не надо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии, как вам такие обновления. И... Подписывайтесь на канал, естественно, если вы посмотрели этот видос и досмотрели до этого момента, значит вам все-таки интересно, значит вам все-таки интересен я, вам все-таки, наверное, интересно, что я делаю, поэтому, я думаю, все-таки стоит подписаться. А то я смотрю, много смотрят, а никто не подписывается. Для меня это немножко странно, но ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. Ссылку на продавца я, если что, оставлю в описании. И я рад был вас всех здесь собрать. Я рад, что вы посмотрели, как я чуть-чуть, но все-таки вырос. С вами был Рэндл. Всем удачи и всем пока.